Здравствуйте! Мы начинаем программу «Русский язык в семи уроках». И начнем мы изучение русского языка с приставок «пре» и «при». Правописание приставок «пре» и «при» зависит от значения приставки. Приставка «при» обозначает присоединение, приближение, близость, неполное действие. Приставка «пре» – Близка по значению к приставке «пере» или к слову «очень». Например, «привинтить» пишем «и», «присоединение» – «приехать», «приближение» пишем «и», пришкольный. Находящийся близко к школе. Пишем «и». «Преоткрыть» – неполное действие. Пишем «и». «Преградить путь» – «преградить» значит «перегородить». Приставка «преградить» – «пре» близка по значению к приставке «пере». «Преинтересный» – «преинтересный фильм» – «очень интересный». Пишем букву «е». Кроме правила, есть также слова, которые не подчиняются этому правилу. Такие слова мы всегда должны запоминать. Это так называемые слова с неясным значением. «Презреть сироту». «Презреть сироту», «пожалеть», «приблизить к себе», «согреть». «Презреть сироту» мы будем писать «и». Но «презирать труса» Мы напишем букву «Е». В словосочетании «преодолевать препятствия» мы должны написать в обоих словах букву «Е». «Претворить в жизнь», «претворить в жизнь», то есть перенести в жизнь, например, «претворить в жизнь свою мечту» будем писать букву «Е». Давайте попробуем потренироваться. Перед вами слова. Попробуйте вставить пропущенную букву в этих слова, записать их грамотно, и затем мы сможем проверить. И вот следующая наша таблица нам в этом поможет. Итак. Привокзальный, пристанционный, приусадебный, придорожный. Мы будем писать все эти слова с буквой «и», потому что во всех этих словах приставка «при» обозначает близость. Привокзальный – рядом с вокзалом, близко к вокзалу. Пристанционный – близко к станции. Приусадебный – близко, рядом с усадьбой. Придорожный – при дороге. В словах ⁇ притачать ⁇,⁇ пришить ⁇,⁇ прибить ⁇ мы тоже пишем букву ⁇ и ⁇ потому что во всех этих трех словах приставка ⁇ при ⁇ обозначает ⁇ присоединение ⁇ Следующая группа слов. Попробуем в этих словах добавить пропущенную букву. Итак, нужно было использовать букву «и» – «привстать», «присесть», «прилечь», «приоткрыть», «приумолкнуть», «призадуматься». В этих словах приставка «при» обозначает неполное действие. Следующая группа слов. Попробуем здесь добавить пропущенную букву. Проверим. При добрый человек, очень добрый, пишем букву Е. При злой смех, очень злой смех, пишем Е. При интересный рассказ, очень интересный рассказ, пишем Е. При известный писатель, знаменитый, очень известный, пишем Е. При уменьшить свои заслуги, очень уменьшить, быть очень скромным, пишем Е. Преувеличить свою роль в игре. Сказать о своей роли в игре очень громко. Считать себя очень важным в игре. Буква «Е». Присмелый мальчик, очень смелый мальчик. Пишем букву «Е». Следующая группа слов. Здесь уже у нас слова смешались. Есть и слова с «при», и слова с «при». Попробуем добавить нужную букву «при» или «при». Нужно было выполнить задание так. Преградить путь. Превеселый фильм. Присмотреться к новичку. Презреть сироту. Презирать труса. Призадуматься над книгой. Превратиться в динозавра. Преодолевать препятствия. Примудрый поступок. Привинтить гайку. Придумать игру. Пришпилить значок. Привокзальная площадь. Итак, сегодня мы с вами говорили о правописании приставок «при» и «пре». Давайте еще раз вспомним, когда мы пишем приставку «при». Если приставка обозначает присоединение, приближение, близость или неполное действие, пишется «при». Если приставка близка по значению к приставке пере или к слову «очень», напишем «пре». До новых встреч в программе Семь уроков русского языка.